Приветствую вас. Меня зовут Алексей Петрухин, и сегодня в выпуске хочу поделиться с вами полезной информацией. Но прежде чем мы начнем, хочется рассказать, кто я и вообще почему рассказываю вам эту информацию. Как ни странно, но я сварщик и уже 15 лет. И на данный момент я являюсь директором компании ООО Сварочные технологии. Мы занимаемся производством емкостей из стали, также монтажом трубопроводов. Это да вообще что связано с нержавейкой мы это делал. Ну а компания ПТК пригласила меня снять ролик, в котором мы разберемся с вами, какую выбрать керамику, потому что сейчас широкий ассортимент на рынке и не хотелось бы покупать ненужную керамику, ну вы купите, она будет лежать, либо наоборот, не докупите нужную керамику. Поэтому сегодня в выпуске мы разберемся, какую керамику стоит купить и держать в своем арсенале. Поэтому занимайте удобное положение, начинаем. Это видео будет скучным для профессионалов, но, надеюсь, будет полезным для начинающих сварщиков. Также в описании вы можете найти ссылку на керамические сопла от компании ПТК. Там вы можете с легкостью собрать комплектующий для своей горелки. А также будет ссылка на мой инстаграм и YouTube канал Переходите, мне приятно видеть новых подписчиков. Я буду сам себе противоречить, но мне привычнее называть номер. Керамики такой-то, такой-то. Поэтому будем придерживаться этому, в этом ролике. А там вы можете назвать цифра, можете номер, как вам удобнее. Сегодня мы будем говорить о керамиках на основные типы горелок. Это 17, 18, 26 горелку и 9, 20, 25. Разберемся, в чем разница обычной керамики от керамики для газовой линзы. Начнем с самой популярной серии горелок. Это 17, 18 и 26. И стандартная керамика 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Но вот цифра, которая указана на керамике, это не совсем номер сопла. Это диаметр 16 доля дюйма. 1 дюйм у нас 25,4 мм. А если это в 16, получается 1,588 мм. Пример. Чтобы понять диаметр сопла номером 4, нужно 4 умножить на 1,588 миллиметра. И получается 6,352 миллиметра. Все это дело округляем. и У нас получается 6,05 миллиметра. Все довольно-таки просто. Для чего нужно сопло? Оно нужно для того, чтобы защитить сварочную ванну можно ли сваривать без керамического сопла нет нельзя если вы используете стандартный сангодержатель здесь аргон будет рассеиваться через эти отверстия и не будет защищать сварочную ванну ну а если вы будете использовать газовую линзу здесь кое-какая защита будет но не совсем хорошая поэтому нужно использовать сопло но я из своей практики знаю, что в некоторых местах я не мог подлезть, поэтому снимал сопло и сваривал без сопла. Это, наверное, 2% из 100% всего то, что я сварил. Поэтому обязательно используйте сопло. Какие самые популярные сопла? Ребят, здесь точного ответа нету. На вкус и цвет любителей нет. Ну, из моего арсенала это, наверное... Восьмерка, десятка и двенадцать. Можете заметить. Восьмерка, двенадцатая, то есть они, вот, они затертые. Это вот в основном я свариваю такими соплами. Ну а так ищите свои сопла, свои диаметры, где какие вам будет лучше подходить. Но а это все методом проб и ошибок. Зачем нужно удлиненное сопло? Оно пригодится там, где вы не можете подлезть с обычным соплом. Это труднодоступное место. Либо очень глубокая разделка, и вам нужна защита вот в эту зону. Либо вы корень и заполнение делаете с помощью удлиненной керамики, а дальше переставляете и уже довариваете все обычным соплом. Надеюсь, получилось ответить. В доступных местах лучше использовать удлиненное сопло. Очень помогает. Важно, когда собираете горелку, прикручивайте газовую линзу, либо стандартный цангодержатель плотно. Не должно быть нигде подсоса воздуха. Тогда будет у вас хорошая защита. Помним, что керамики отличаются. Если для газовой линзы это вот такой диаметр, если для обычной цангодержателя это вот такой. Ну, как бы. И тут резьбы тоже отличаются. Не могу пройти мимо и вкратце расскажу, в чем же отличие от обычного цангодержателя от газовой линзы. Когда мы используем стандартный цангодержатель, у нас выходит аргон и бьется о стенки керамики. Тем самым у нас образовывается турбулентность. Защита есть, но она не совсем хорошая. А вот когда мы используем газовую линзу, аргон уже выходит плавно. Получается ламинарный поток. И защита сварного шва намного, намного лучше, чем у обычного цанга держателя Ну а если вы хотите детально и с примерами увидеть, в чем же все-таки отличие, пишите в комментариях ПТК. И когда ты вообще, если это будет кому-то интересно, обязательно снимем... Ролик. Чуть не забыл, где же использовать какое сопло. Ну, когда мы свариваем нержавейку, титан, бронзу, алюминий, в некоторых случаях черную сталь, зачищенную, там используем сопло от газовой линзы. Диаметр сопла, вы помните, да, как подбирать. А когда мы свариваем черную сталь, алюминий также можно сваривать, мы используем обычное сопло. Почему черную сталь алюминий? Ну, на черной стали, бывает, летят брызги и газовая линза быстро испортится. Поэтому более правильный вариант использует и обычно. Не забудьте посетить сайт и профиль в Инстаграме компании ПТК. Вы там точно найдете много полезного. Ну, а с вами был Алексей Петрухин. Керамика от компании ПТК. До встречи в новых видео. Пока-пока.